Всем привет! Сегодня я все-таки решил создать так, свою первую трансляцию за 9 лет существования моего канала. Такую, можно сказать, экспериментальную провожу трансляцию. Поэтому подумайте над вопросами, которые вы можете написать здесь в будущем. Я обязательно да, посмотрю эти вопросы и рассмотрю. Некоторые вопросы рассмотрю в других, в других трансляциях. Но сегодня а, посмотрю только... А, всего неск несколько вопросов рассмотрим. А, вначале хотел бы, конечно же, посмотреть вопрос, который к моему видео. Сейчас я сдел сделаю демонстрацию, чтобы было видно. Там комментар комментарии... Так, комментарии Соберем. к видеоролику самый лучший раствор для печени, не дающий трещин здесь часто к этому вопросу задают вопрос такой очень простой какие пропорции у меня здесь указан состав раствора зола вода соль но какие пропорции Здесь в комментарии, в закрепленном, причем комментарии, я все подробно указал. Написал, да, вот, а можно ли класть кирпич на этот раствор, а какие пропорции? Ответы на эти и другие ваши видео я записал вот в этом видео. Вкладки печи на этом растворе. И вот здесь указал ссылку. И конкретно даже чтобы человек нажал на ссылку и перешел сразу же к пропорциям. В данном случае видео называется «Раствор для кладки печи даже в мороз». И там я подробно рассказал и про пропорции, и про какую нужно применять залу угольную или же древесную, или же травяную. Так, вы... Все подробно там рассмотрел, рассказал. Прям и кладка печи, причем температура была минусовая в помещении. И все нормально да, там э, еще есть другое видео через несколько месяцев э, после этого я снял показал эту печь видно э, что данный раствор очень хорошо э, самый лучший раствор для печени, не дающий трещин очень хорошо держится хорошо его можно использовать вкладке даже при минусе даже при большом э, минусе так вот. Ну, в общем, в этом видео. Вот, что касается самого лучшего раствора, не дающий трещин, все подробно я рассмотрел видео раствора для кладки печень даже в мороз. Это можете там посмотреть. Вот Иногда очень интересные, конечно, комментарии бывают, которые могут ну, люди высказывают сомнения свои, и, скажем, бывают очень необычные, например, что-то для меня новенькое бывает. И иногда где-то что-то там не догадывался, не понимал, видел, да, там человек подсказал, такой, спасибо, конечно, да, да, за... а ваши комментарии такие. Иногда очень бывает необычно, что порой долго может, смеешься от этих комментариев. По мнению бывает разного. Например, мне больше всего нравится комментарий, который был оставлен на самый лучший из всех за все время, которые мне писали комментарии под видео «Как сделать огнепорный цемент залым И там, в общем, человек, я его скрепил, написал, но не сам этот комментарий, а ответ к этому комментарию. Хотя этот комментарий тоже неинтересный. Федор Ефимов написал, едение чугун при нагревании сужается, запомни. Ну и дальше он там еще указал, что физика <сужается>, сужается, что это один из металлов при нагревании он сужается. Ну это, знаете, для меня впервые я такого <сужается> не знал. Я слышал, что в школе еще, когда учили, учились, да там говорили, что когда заливают чугун формы, то тогда он... Обычно расширяется, что необычно. для а Обычно наоборот происходит. Да, а он расширяется из-за того, что пористый, поэтому да, так и становится. Но когда он уже металл, да, чугун положили на печь и нагрелся, то как и все остальные металлы, и да, не только металлы, вещества, они обычно все расширяются. Просто кирпич расширение небольшой имеет, да, особенно огнеупорный, а, да, скажем, металлическая плита железная, да, она сильно расширяется, очень сильно. А чугун, он поменьше, да, чем металлическая плита. Конечно, больше, чем кирпич или камень. Все разные вещества до расширения. Ну, ладно, как бы это мнение человека. А, ну, я на другое хотел обратить внимание, не на это, а на комментарий. тут вот Владимир Залещенко. Вот три года он такой хороший комментарий написал, что как я уже за эти три года, не читаю его, у меня всегда поднимается настроение. Причем я так понял, он на полном серьезе это писал. Чугун, он же железо, при нагревании расширяется. Вот чугуней тот сжимается, и чем выше температура, тем больше он сжимается. Чугуневая чушка величиной железно железнодорожный вагон, разогретая до миллиона градусов по Цельсию, сжимается до спичечного коробка. Китайские контрабандисты, обладая, обладая этими тайными знаниями, с легкостью вывозят этот магический металл из России в обычных карманах брюк с тем, что у малообразованных таможенников напрочь отсутствует знание физики. Общем, так что знаете вот эту истину. Я вот в первый раз такое услышал, что очевидная чушка величиной железнодорожный вагон сжимается до спичного коробка, и потом китайские контрабандисты вывозят это в карманах брю. В общем, вот это самый крутой комментарий. Я первый день вообще упал, не мог подняться от смеха, от этого комментария. Ну, это топ, топ, лучший топ, наверное, надо составить, наверное, топ таких комментариев. Вот. Ну, всякое бывает, да, иногда комментарии бывают такие тоже интересные. Вот. Некоторые комментарии, да, которые задаете вопросы, да, там, на самом деле, под видео... Каждый, можно сказать, почти есть какие-то комментарии. Надо будет не посмотреть. Наподобие вот первый я рассматривал, да, пропорции. Я там указал, сказал, где видео. Например, где посмотреть. Ну и так далее, да. Где-то я в других видео указал. Кто регулярно смотрит мои каналы, может это увидеть. Где-то я не, не рассказал. Вот если смотреть по поводу вот этих растворов, да, вот скажем цемент целый, вот он, вот это, да. А, то ча часто такой комментарий, который мне задают, это можно ли класть плитку данный раствор, если он обладает такими свойствами, что при прилипает хорошо, так, То можно ли? Вот на самом деле я, я сам хотел бы знать ответ на этот вопрос, я знаю люди некоторые уже попробовали. Ну, пока никто не написал, может если вы знаете, конечно напишите, потому что самому интересно. Лично я сам не пробовал, пока еще до этого не дошел, но было бы интересно. Можно ли на данный раствор класть плит, литку да, керамическую, укладывать, да, то есть использовать его как плиточный клей или нет? Поэтому я не могу ответить, к сожалению, на данный вопрос. мне тоже часто очень задают, но это может, второй или третий из вопросов, которые часто люди задают. Ну, которые знают, ведь я обязательно отвечаю про да, пропорции. Да. Про этот раствор хочу сказать. Огнепорный золы это модернизированный римский бетон, да, то есть, да, вот, который в Риме использовали. Просто кто-то вместо той же золы Раньше использовали пепел вулканический в Риме, да, в Древнем Риме, 2000 лет назад. Кто-то в наше время заменил. Я не знаю, кто это. Поэтому точно не могу сказать. Заменили на древесную золу или уголь да, на золу. Или же, например, вместо использовалась морская вода, а здесь пресная вода с добавлением соли. Вот. Да, просто замена произошла материалов и вот как бы сделали данный раствор. И э, я узнал вообще в одной сибирской деревне об этом растворе, но это очень древний, старый раствор. Если брать корни, как я говорю, это в, Рим, в Древнем Риме. У нас просто модернизировано, подстроили под нас, что у нас есть, да, заменили его, поменяли просто вещества. Как я сказал, вместо вулканического пепла да, сделали да, обычный залог, использовали. Как бы так. И все действует так же, все хорошо. Так, посмотрим, что у нас там по трансляциям. Ага. Усинов, здравствуйте. Ага, спасибо. Гамба, гамры. <смех> так, ну вот. И хотел, конечно, поделиться еще тем, что... Сейчас... Так, так, так, мои каналы. Про мой канал хочу рассказать. Второй. Кто не знает еще, у меня есть канал. В YouTube. Второй. Моя жизнь в тридевятом царстве. Там я в основном выкладываю все, что касается огорода, эксперименты мои с огородом, ну и многое-многое другое. Там вообще тематика расширенная. Здесь я выкладываю на моем основном канале, как сделать просто своими руками, только то, что можно сделать своими руками. Да? А там более расширено. То есть, ну, вот, например, я летом тут эксперименты с картофелем проводил, успешные, неуспешные, разные. Там и по технологиям синского без перекопки. Вот хочу создать просто такой, такую технологию, чтобы как можно меньше работать, такой ленивый способ, но ну, и хороший урожай получать от этого. Вот мне удалось создать такие, одну такую технологию вот технология кола, но это пока только экспериментальный вариант. А в следующем году, тут двадцать 2023 я уже хочу хороший такой эксперимент провести вот этой вот технологии. Здесь я рассказал про нее, показал 4 куста результат с обычным, вот, а в двадцать третьем году хочу показать хороший такой результат, провести эксперимент хороший большой объем, чтобы посмотреть, чтобы действительно увидеть, насколько это лучше или хуже. Вот. Ну, то есть здесь касается огород, я буду сюда выкладывать все, что касается огорода, касается животных моих и так далее. Вот видеоролики разные про животных. А, грибы тут вот я ходил, собирал, описывал и так далее. Вот все здесь, на вот этом втором канале «Моя жизнь в 39-м царстве». Можете посмотреть. И еще у меня также два канала. Это... Как сделать просто своими руками в Дзене? В Дзене есть помимо видеороликов, тех видеороликов, которые я здесь, в YouTube, то же самое в Дзене есть. Но помимо этих видеороликов, здесь еще есть возможность шотс, если в YouTube до одной минуты идет, вот эти короткие видеоролики, то в Дзене до двух минут. Я вот тут когда делал шотс, сейчас скажу, покажу эти короткие видеоролики, ну вот, как вырастить роту, например. А, то есть это в YouTube, в YouTube нету его. Или... А, да, вот так а, будет черемшась Сейчас, Вот это, а, Все вот эти видеоролики, это другие видеоролики. Там более расширено, я там побольше рассказал, чем а, в YouTube. Тут вот. И главное, наверное, не это, а главное то, что здесь можно статьи писать, хотя я не любитель писать, но иногда вот э, описал, например, вот статья Что такое потаж? есть вот в Зене э, есть такая возможность э, помимо видеороликов еще писать статьи. Поэтому иногда я что-то там пишу. Поэтому тоже подписывайтесь на мой канал, как сделать просто своими руками в Зене, там ну, более расширенно, чем YouTube. И последнее это Врутубы. Вот. у меня канал этот существует еще почти в то же время, когда я YouTube создал. То есть YouTube я в 9 лет назад, а врутубы 8 лет назад его создал. Ну, я там загрузил поначалу видеоролики, несколько, штук, 5 или 6. Ну и все, в общем, на этом остановилось. Вот, и сейчас я решил его воссоздать, <смех> этот канал. И сейчас я обрабатываю видео некоторые, так, старые видеоролики, которые, там, звук где-то слабенький или какие-то другие, лишнего наговорил, <смех> я их обрезаю, оставляю только самое важное, самое нужное, лишнее убираю, звук где-то улучшу и так далее. Насколько возможно, если возможно видеоролик улучшить, я ну, улучшаю. Вот эти вот старенькие. Вот, например, скажем, вот этот видеоролик "Сибирская колка дров по путейским Подобное что-то есть в YouTube, но здесь я добавил вырезки, которых нет в YouTube, и также, ну, сократил, там, ненужное убрал, лишнее оставил только важное, самое Нужно, чтобы понятно было. Смотрел, все сразу понятно, что. Как и быстрее просто тоже там, лишнего права там, самое важное такое оставил необходимое нужное ну, вот как бы то есть обрабатываю и вот в этом в Рутубе, на канале кстати канал называется у меня тут только один канал в моей жизни в девятом царстве будет только один канал будет Поэтому здесь я буду расширенно все вы, выкладывать, и то, что касается, как сделать просто своими руками, и, и все, что касается другого всего. Просто решил, думаю, сделаю один просто канал и все. Оставлю, вернее, один канал. Ну вот этот вот. Жизнь тренинг, царство. Ну вот хотел вас просто ознакомить своим вот этой первой трансляцией. Поэтому поделиться с вами моими даже каналами, которые есть, про ВКонтакте, Facebook, да и Одноклассники, пока не буду затрагивать или Telegram, там тоже есть там и группы тут много. поэтому а рассмотрел только самое важное, да что у меня есть, на что я, как говорится, трачу силы пока время, да что загружаю, потому что в YouTube Одна тематика на этом канале, который сейчас, на другом канале, как сделал «Моя жизнь среди девятом царстве», там другая, да, все остальное будет. В Зене статьи также будут, и вот в YouTube также будут новые видеоролики и обновленные видеоролики, Поэтому подписывайтесь обязательно, спасибо вам за поддержку за то, что делитесь моим видео. Надеюсь, вам те видео, которые я выкладываю, они пригождаются. Пользу приносит или, может, знакомым. Ну, вот, решил я дойти до этой трансляции. Надеюсь, что в следующий раз посмотрю и еще раз сюда выйду с же самое Трансляция первый раз всегда необычно. <coughs> Поэтому, если что, извините, если что не так, что-то не рассмотрел или лишнего сказал. Ну, а с вами я прощаюсь, <coughs> но не навсегда. До скорых встреч.